Вот, белочка. О, получается снять ее, Что-то она... Оп-оп-оп. Опа, оп. кошка, кошка, кошка, кошка за ней кошка побежала видишь как белочка возмутилась расскажи расскажи кошка напала на тебя да такая бесстыжая вот. ай-яй-яй красавица какая А вот сам проказник, все хочет белочку покушать. Он сидит вот тут вот, вот такой наглый и пасет белочку. И пасет и ее, пасет. О, пошел, пошел. Никогда не думал, что вы коты охотили за белками.